Все. И он получается ломает костер и под ним алмазы. Что? Всем привет, дорогие друзья. С вами Чайок ТВ. В этом ролике мы проверим лайфхаки из ТикТока в игре Minecraft. Ну и под конец мы проверим лайфхак, в котором можно будет добыть алмазы с помощью крипера и костра душ. Но как только под этим роликом наберется 1000 лайков, я выпущу вторую часть. Так что подписывайся на канал, ставь лайк, ну а мы погнали к проверке лайфхаков. Итак, в первом лайфхаке над динамитом ставят редстоун камень, и получается динамит взрывается, но однако дерево не повреждено. Ну и теперь нам показывают, как же взорвать динамит так, чтобы ничего рядом не взорвалось. Так, получается, заливают воду, и теперь половины блока закрывают всю воду, которая находится снизу. Ну, теперь все стало логично, и я верю то, что сработает. Так, теперь идет проверка, и получается, он взрывается, но ничего не повредилось. Погнали проверять. Итак, мы сначала делаем вот такую стенку. Сделав стенку, мы отходим и теперь роем яму для воды. Выров яму, заполняем эту яму водой. Ну и важно, чтобы прям везде была вода. Ну, и теперь над водой мы строим вот такие полублоки для того, чтобы все это скрыть. Ну и теперь сверху ставим динамит, над динамитом мы ставим блок красного камня, и теперь взрывается динамит, ну и по сути лайфхак рабочий. Поэтому переходим к следующему лайфхаку. В этом лайфхаке мы видим то, что у нас на лаву ставят стекло, и с помощью стекла видно, что же находится под лавой. Ну и также стекло сдерживает лаву, и можно добывать наши алмазы. Погнали проверять. Из-за того, что у меня не было времени на то, чтобы найти шахту и в ней найти озеро лавы, мне пришлось самому сделать данное озеро, но я думаю, то, что это дело никак не поменяет. В общем, с этим разобрались, и теперь погнали тестить. Так, я ставлю, и правда лайфхак рабочий, и я не знаю, для чего он... В принципе, можно и ведрами зачерпнуть, если вы дошли уж до алмазов. Однако лайфхак рабочий, и именно поэтому мы переходим к следующему. Здесь мы видим то, что игрок пришел в храм в пустыне и упал на нажимную плиту. Но чтобы не взорвался динамит, он резко сломал плиту и налил на него воду. И динамит взорвался, но, однако, рядом ничего не взорвалось. Я тоже сейчас в храме, я ломаю блок, и теперь я падаю на плиту. Ломаю плиту, ставлю воду. А, здесь песок! Так, ну, вроде... Так, все, я успел. Ну, лайфхак рабочий. В принципе, он не мог не сработать. Но теперь лайфхак, который взорвал интернет. Здесь надо поставить по углам слизь, и мы увидим сквозь лаву. Это просто безумство. Погнали проверять. Итак, мне вновь пришлось сделать импровизированное озеро, потому что я, опять же, не смог найти шахту, в которой будет лава. Но, однако, лава есть лава, и поэтому, если лайфхак рабочий, то тогда он в любом случае должен сработать. Однако, я все сделал, и теперь давайте посмотрим через эту щель. Так, ну, я не знаю, почему, может, у меня Майнкрафт другой, но... Ничего не работает. Возможно из-за того, что я проверяю с телефона, но однако напишите в комментарии. Переходим к следующему лайфхаку. Он ставит э, костер душа сверху, забор из камня, потом спавнит крипера. Так, получается, ломает этот забор, чтобы туда упал Крипер и пытается его туда засунуть. Но однако крипер умный собака и не хочет туда падать. Итак, он пытается его туда столкнуть. Ага, все, он э, уже на костре. Так, получается, все, он сгорел. И теперь что, он ломает костер и поднимал мазы? Что? Ну, погнали, проверим. Итак, я уже сделал вот такое ограждение, и теперь делаем глубину в два блока. Так, ставим сюда костер. И я думаю то, что заграждение из камня делать не надо, потому что Ну зачем? Я думаю то, что можно напрямую вот так поставить крипера. Ты куда пошел? Так, давай. Вот так. И чтобы он там сгорел. Я думаю то, что от этого разницы не будет. Так, и он горит. Так, ты? Ну, может, ты сгоришь? Так, все, он сгорел. Теперь ломаем костер. Ждем, когда исчезнет дым. Офигеть у нас, алмазов, ребята. А, Ё-моё! Ну все, давайте тестить. В общем, ладно, на этом ролик подошел к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте то, что как только этот ролик наберет тысячу лайков, я сниму вторую часть. Всем пока.